Всем привет! Каждый день в нашем городе насыщен яркими событиями. О том, что скрасилось серые будни, расскажу вам я, Аурелия Осташкова. Начинаем наш выпуск. В УФУ стартовал второй всероссийский молодежный форум «Наука будущего. Наука молодых». Студенты берутся за спасение агропромышленности России. Для начала фестиваля в УЗПРОМФЕС. В КФУ стартовал второй Всероссийский молодежный форум «Наука будущего. Наука молодых». Что ожидает его участников, выясняла Адель Мухамедшина.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 В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с учеными-получателями мегагрантов. Во встрече принял участие один из ведущих мировых ученых, руководитель НИЛ Нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустем Хазипов. Рустам Хазипов, ученый Казанского федерального университета, ведущий научный сотрудник, доктор наук, возглавляет виртуальную лабораторию Open Lab нейробиологии и лабораторию нейробиологии в Институте нейробиологии Средиземноморья, Франция, город Марсель. Именно он оказался рядом с президентом Владимиром Путиным за одним столом на встрече с учеными-получателями мегагрантов 19 сентября. Ученые с мировыми именами возвращаются в Россию, продвигая отечественную науку и используя при этом свои связи и наработки. Мегагранты для науки продолжатся и дальше, заверил президент Владимир Путин. Коснулись темы более стабильной формы финансирования науки, нежели гранты. Президент и здесь проявил понимание вопроса. Рустам Хазипов и его молодые коллеги, студенты, аспиранты и ученые Казанского университета добились впечатляющих результатов в своих исследованиях, полностью оправдав полученное финансирование. Очевидно, что с президентом России на приеме в Кремле не оказывается случайно. И Рустам Хазипов в данном случае представил Казанский федеральный университет. Напомним, что в 2010 году правительства России Казанский государственный университет был преобразован в КФУ с присоединением шести вузов Татарстана. Возглавил университет в апреле 2010 года ректор Ильшат Гафоров. Рустам Хазипов начал свою работу в Казанском федеральном университете в 2011 году. Благодаря выигранным мегагрантам его лаборатория по нейробиологии была одной из первых и наиболее успешных в Казанском федеральном университете. Пришло время самых ярких новостей Рунета в эфире рубрика Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с учеными-получателями мегагрантов Во встрече принял участие один из ведущих мировых ученых Руководитель научно-исследовательской лаборатории нейробиологии КФУ Рустам Хазипов Рубин потерпел разгромное поражение от Зенита В Петербурге казанцы получили урок хорошего футбола от питерцев, которые победили за счетом 4-1 более 113 тысяч нижнекамцев планируется привить от гриппа. Это позволит не допустить развития опасной эпидемии. Вакцины полностью совместимы с лекарствами при хронических заболеваниях. С 22 сентября в кинотеатре «Мир» в рамках фестиваля «Искан» в Казань стартует картина голландского режиссера Пола Верховина. Фильм под названием «Она». Первый день показ картины пройдет с обсуждением. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций КФУ посетил Марат Муратов. Человек, долгое время курировавший работу в СМИ в Татарстане. Как изменился подход к обучению журналистов, рассказали ректор Ильшат Гафуров и директор высшей школы Леонид Толчинский. Еще восемь перекрестков Казани оборудуют умными светофорами от Сваровски. Улицы, где регулировать движение будут автоматически, выбирались по принципу самых аварийных и с низкой пропускной способностью. Яндекс.Такси и КАМАЗ создают беспилотные такси. Сеть беспилотного транспорта с технологией интеллектуального распределения заказов запустят в Москве. Железнодорожный вокзал «Казань-1» признан самым безопасным в России. По мнению авторитетных экспертов, объект полностью соответствует нормам транспортной безопасности. Молодые, талантливые с огромным потенциалом студенты технических вузов России приехали в Казань. Цель каждого – это создать робота, который сможет помочь сельскому хозяйству страны. Подробности смотрите далее.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 На сегодня это все. Всегда будь теми с «Универ Пока! В рамках научного молодежного форума «Наука будущего. Наука молодых» прошла выставка ведущих вузов Татарстана. О том, как привлечь внимание молодых людей к науке и на какие хитрости идут ученые, смотрите далее.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 Это короткие интересные научные видео, лекции экспертов о науке простым и доступным языком. Главное – подать материал коротко, ярко и динамичным. Подробнее о том, как привлечь внимание людей к науке и какие для этого существуют хитрости, расскажет редактор известных научных журналов и медиапорталов в наших следующих сюжетах. Анастасия Иванова, Руслан Ирозаев, Универньюз. Высшая школа журналистики и телекоммуникаций в новом учебном году запускает цикл мастер-классов, читать которые будут профессиональные журналисты-пиар-специалисты. О старте регулярных творческих встреч на следующий репортаж. Первый сеанс одновременных мастер-классов стартовал в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Перед студентами выступили специалисты в сфере развлекательных медиа, парламентской татарской журналистики.